Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я гуляю по ночной предрождественской Риге. И сейчас я нахожусь на Домской площади, где проходит рождественская ярмарка. Сейчас время года, когда повсюду зажигают елки, украшают улицы и витрины, везде играет музыка. И мы готовимся к Рождеству. Каждый год декабрь характеризуется шопинговой лихорадкой, корпоративами и заканчивается семейным праздником. Но есть еще одно событие, которое создает праздничное настроение уже в ноябре. Это Рождественская ярмарка. Вы пьете Карци, горячее вино, да. А что в составе? Бальзамчик, ну, бальзамчик, да. конечно. Да. А, да. Что а что еще? Я. А вот, не знаю, я надо я. у соседа я спросить. А, я я у соседа спросить. Хотя электронная коммерция процветает, одной из самых красивых рождественских традиций в Европе являются рождественские ярмарки с поиском подарков, сопровождаемые глинтвейном, пряниками и запахом елей, насладиться которыми можно только лично. Drink, drink yes. Yes. Вы собираетесь пить горячее вино? Yes. Да. А что в составе? Это малиновый напиток с шиповником. Начало рождественских базаров можно проследить с 15 века. И считается, что эта традиция зародилась в Дрездене, где первый рынок был проведен в канон Рождества еще в 1434 году. В настоящее время традиция рождественских базаров распространилась по всему миру. Вокруг рождественских ярмарок царит особое чувство, которое согревает наши сердца и наполняет душу радостью. Вы пьете горячее вино? Да. Да. Да. Да. Да. Да. да, а что в составе? Супай. Бальзамчик Супай. с смородиновым Супай. соком. Бальзамы чары? Я Бальзам понесу, Звук рождественских песен, запах имбирных пряников, а городские площади усеяны прилавками, торгующими традиционной едой и самыми красивыми подарками. Иностранные туристы признают наши рынки одними из самых красивых в Европе. Друзья, поздравляю вас всех более тысячи моих подписчиков и всех тех, кто посмотрел мой фильм с Рождеством. Желаю, чтобы у вас был красивый семейный вечер и просто будьте счастливы. Ваша зажигалочка. До встречи в следующих фильмах.